Блияй ведь Как же скучно, сука! И этот, ебучий супер хуец, доебал меня! Думает типа мы против друг друга, воюем! Конченый блять! Я обычный сука смертный, а он с космоса! Напиздочит мне и все, блять! Привет, друг! Я тут подумал, почему мы с тобой ссоримся и воюем? Может обсудим все? Блять! Во-первых, хули ты делаешь у меня дома? Ты чё следил за мной? Ну да. Просто я видел, как ты бежал домой в спешке. Думал, у тебя что-то случилось. Блять, мудак, я срать сильно захотел. Вот я и бежал домой. А прикинь, туалетная и бумага у меня кончилась, и мне пришлось подтираться плащ. Эй, ну не важно. Ладно, давай присядем за стол, поговорим. Ну теперь он точно мертв. Эй, ребята, подпишитесь на канал Рост, а также поставьте лайки и пишите комментарии, как вам серия. Жмите на кнопку «Поделиться», чтобы рассказать о наших сериях всем друзьям. Спасибо, что смотришь меня. Удачи в жизни тебе.